Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 7 августа 2017 года канал артподготовка программа плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии андрей у нас прямой эфир Вещаем мы все еще из шалаша до новой исторической эпохи осталось 89 дней представляешь и 5 августа то есть прошло и, так скажем, выходные и 90 дней было в воскресенье, так что такая странная вещь сегодня будет лунное затмение уже наверное, началось, но мы об этом поговорим. А 21 солнечное затмение, да? Удивительно. Ну, так, многие события, которые случаются не так часто, они все в этом году объединились, поэтому грех не сделать революцию в 2017 году. В 2017 год. Просто люди не поймут, скажут, что за фигня такая. Надо. Так, по сообщениям. Значит, первое сообщение, главное, и сегодня надо продублировать несколько раз, это да. что завтра в 12 часов, 12? Да, 12 часов. в 12 в Басманном суде. Будут э, принимать решение по мере пресечения политиков Алексея. Поэтому я всех прошу, кто находится в Москве, обязательно там быть, обязательно поддержать Алексея. Я думаю, что в общем, нужно во всех сейчас соцсетях разместить это, позвать всех и своих, и чужих, и всяких. То есть нужно как можно больше людей, нужно как можно больше организовать поддержку чтобы, ну, чтобы по крайней мере Алексей нас видел слышал что он не одинок пишите ему письма и я думаю что нам удастся его вскоре освободить потом да какие находите, что суд находится на Кланчевской улице дом одиннадцать около метро Комсомольская так. И с собой надо обязательно иметь паспорт очень много пишут писем в поддержку и, и меня, и Марка, и Алексея. Всем людям большое спасибо за это. Огромное спасибо. То есть перечислить просто программу. Не хватит, сколько людей в разных СМИ пишут и помогают. И это очень здорово. Большое спасибо. Так вот сообщение, так с почты такое сообщение, значит, Вячеслав, сегодня состоялся суд за участие в митинге по фото. Мне дали штраф в 10 тысяч рублей. Не буду подавать апелляцию. Ерохин Борис. И зря. Почему? Потому что, <coughs> если вы подадите апелляцию, вам откажут, то мы легко вам поможем обратиться в Европейский суд. И как-то этих нахлобучить чертей. Я думаю, что без всяких проблем. Причем это будет еще раньше, чем даже 5-11. То есть это достаточно скорый сейчас вариант. Так, и хотел я... 5 числа у нас соратники фейерверки. Да, да, ферверки. да. Вот я и хотел показать. Сейчас я смотрю. И салюты были. Да, так. а соратники ага. могли даже бенгальские огни зажечь прямо на Красной площади. По случаю пятого. Ну числа. вот здесь я вижу Манежную площадь. Или да, Манежную, но рядом почти с Красной. Ну хорошо. Вот, да, очень хорошо. Окупай. Тут фотки с Акупай. А вот тут ФСБшник даже какой-то, или кто там мент на Акупае. Вот прислали фотографию такую, чтобы мы а, как бы ну, показали, чтобы страна знала своих героев. Так, значит, а по этим, а, так, по прогулкам, по всем остальным, тогда, наверное, завтра покажем. Володя у нас сегодня день рождения, мы его поздравляем в прямом эфире, надеюсь, он нас слышит, и я думаю, что без него было бы гораздо труднее работать, намного труднее, поэтому огромное ему спасибо. Володя, поздравляем. Так, и к новостям тогда. Вот 23 вагона грузового поезда сошли с рельсов в Забайкале. но ну, это уже такая стандартная тема. То есть, постоянно там в Забайкале слетают поезда. Раньше это было только весной, а сейчас круглогодично, круглогодично это происходит. И вот, я говорю, с ужасом ждем, когда слетит пассажирский поезд. Там грузовые тяжелее, они быстрее падают. И да. У нас тут необычная такая приятная новость угу. пришла от соратников, которые в метро, в газете, у кого-то э, через плечо увидели новость, что в Россию приехал сын Чегевары. Это хорошо. С, с какой целевой момент. Да, да, 17, это 17-й год. А, да, и, в общем-то, революционный такой момент очень хороший. Так, значит, вот. новости у нас значит, я говорю, сошли поезда там с рельсов в Астрахани горит торговый центр в Туве эвакуированные шахты 100 человек из-за задымления там данных нет, сколько там было Ну, в Туве был бедоносец ловил там щуку да, и... Поэтому там все могло утонуть, взорваться, сгореть, все еще шахты засыпать. В общем, это мы уже проходили. А вот МЧС сообщили о трех заблокированных горниках на одном из участков рудника МИР. То есть вот в руднике МИР все продолжает спасательной работы и рассказывает о том, что значит, трое там где-то заблокированы, а вообще ищут их. В Саратовской области пропал двухлетний мальчик в Самойловском районе. Его тоже ищут со вчерашнего дня. В, значит, в Татарстане дальнобойщик прирезал коллегу за курение в кабине, видишь. Вот так вот. А в Башкирии на заводе Кроношпан в результате наезда погрузчика погиб рабочий. Я поэтому всем рекомендую. Кто на погрузчике работает и не только всем, кто на погрузчике, но вообще у кого есть чувство юмора посмотреть наставление, видео наставление по безопасной работе на погрузчике, которое называется Клаус Погрузчик. Ты не видел? Смешнее этого трудно что-то придумать, если ты любишь черный юмор, то тебе стоит посмотреть Клаус Погрузчик, это совершенно убийственно. Там минут 15, может быть меньше, мы как-то уже говорили, принес этот кормишин, показал, мы очень сильно ржали в свое время, лет 10 назад, и это не перестает быть актуальным. Вот. То есть вот таким образом должны создаваться вещи, связанные с техникой безопасности. То есть чтобы это было талантливо, весело, чтобы человек, который видит это, там ржал три дня. Вот вот, был, был шикарный опыт в Европе, когда записали на, на какое то звукоусиливающее устройство около светофоров звук свистящих тормозов резко останавливающейся машины. На переходе, когда человек начинает идти на красный сигнал Происходит именно такой звук Начинается сразу паник Человек не понимает вдруг Кто-то там хотел его задавить Ну, в -то, ну да, -то... тоже креативник ну, Кстати, Клаус Погрузчик это в Европе Это немцы сделали этот фильм, естественно В Башкире объявлен траур В связи с гибелью девяти человек Которые сгорели На пожаре Еще двое пострадали Или трое, тут вот непонятно, разные Сведения, разные СМИ дают разную информацию. Следственный комитет дело возбудил. А в Иркутской области при пожаре погибли 4 человека. И знаешь, почему это происходит? Потому что по данным Росстата, каждый пятый россиянин живет в деревянном доме. В шалаше фактически. понимаешь? То есть каждый пятый живет в шалаше. Это если даже... Посчитать как они считают, это получается 30 миллионов. 30 миллионов живет в деревянных домах, ежедневно подвергается опасности и никто ничего не делает, вообще ничего. Я имею в виду из властей. Даже вопрос не ставится, понимаешь, даже вопрос не ставится о том, что это опасно. Ладно, они там каждый день кричали, крылья махали, ну и воровали по-своему. Ну, хоть говорили бы об этом, они об этом даже не говорят. Наверное, не считаю, что спасение добавчивая, как рук сами. Нет, просто я думаю, что они даже не знают. Что они даже и мозг не включили, чтобы это проанализировать. Ну, горят, но ну, есть пожары. Да и хер с ними. Горят и горят, что им особо парится. Вот в, на трассе... М7 Волга под Владимиром манипулятор шип вот такой вот, вот такой переход сейчас я покажу вот. и этот упал на машину и мотоциклиста переход представляешь как сделан этот переход как сделан этот переход что его даже не ну обычный вот там этот, у манипулятор у этого кранта этот одно название то есть только зацепил немножко и уже свалил. Представляешь, ну сейчас, конечно, посадят этого водителя, виновника всего того, что он там стрелу не убрал. Но на самом деле его можно было и, и, и ветром могло свалить, и зацепить, чем угодно могло. да. Поэтому как-то вот, вот так. То есть у нас масса людей, которые страдают по чужой вине. Если бы это был сделан этот мостовой переход правильно, то никаким манипулятором бы его, конечно, не свалили, и, соответственно, никто бы не погиб, а, соответственно, ну, этот бы водитель только оплатил бы расходы по вот то, что он этот переход как-то там помял, да, и свою собственную стрелу смял. Вот сейчас, сегодня, вчера, вернее очередная годовщина бомбардировки Хиросимы. Очень много по этому поводу пишут. И ты знаешь, мнение многих изменилось. Вот раньше, когда я говорил, что, ну, наверное, японцы сами немножко виноваты, что им на башку в бомбу сбросили, да? То есть, есть такое дело. Ну, там я сразу вспоминал про использование, то есть, опыты с биологическим оружием, Нанкинскую резню и так далее, и так далее, и тогда меня прям все ругали, говорили, как ты такой негодяй, такой посмел сказать, да? А когда еще говорили мы, что эта бомба спасла многие жизни в войне, ну, то есть, и, по крайней мере, американских солдат, которых, ну, считают, что около 200 тысяч она спасла, ну, и, возможно, и российских солдат, советских которым не пришлось воевать дальше. но ну, не только это, я имею в виду вообще бомбардировки, то за это вообще подвергают такой критике. Поэтому я не вижу, что ядерное оружие вот, каким-то образом более аморально, чем какой бы то ни был другой. Вот представь, сейчас ну, есть большие ядерные бомбы, маленькие ядерные бомбы. А есть не ядерные бомбы, которые ну, там, то что называется объемные взрывы, термобарические. Вот которые Вова как раз валит на бошке в Сирии. То есть это, это более морально, да? Вот валить любые бомбы на голову мирным гражданам. То есть атомную нельзя, а вот термобарическую можно. Ну так выходит, да? Ну, когда, когда тут очередную критику, такой рев мы слышим со стороны там, ваты определенные, какие злодеи, американы, которые разбомбили Японию милитаристскую, да вот они это сделали в 1945, в тот момент, когда шла война, и на бомбе, которая сброшена на Хиросин, был написан За Перл-Харбор. А на тех бомбах, которые валятся на детей в Сирии, что там написано интересно? зачем они кидают эти бомбы? Вот вопрос. Поэтому это очень, очень сложно. Я не призываю ни на кого кидать ядерное оружие. Вообще считаю, что полный отказ от ядерного оружия абсолютно необходим. И, но нет необходимости ликвидации ядерного оружия, потому что оно может потребоваться человечеству и для космической а, безопасности, и для многих других дел. То есть сказать, что сейчас вот надо все собрать там и пш, разобрать на части и раскидать там в разные места, и, и, ну как сделали с химическим оружием. Да, химическое оружие действительно надо было уничтожать, но не таким способом общественно опасным, которым уничтожили и заразили полпланеты, да, а более, конечно, Реально, причем при использовании ядерного оружия. Ты знаешь, какой был проект? Первый проект по уничтожению химического оружия. Зарвать его. Да, ввести ядерный заряд, взорвать на новой земле, чтобы образовалась стеклянная сфера такая. Туда закидать все химическое оружие, ввести еще один маломощный заряд, подорвать и превратить это все в труху, такую, которая была бы абсолютно безопасна. То есть, там на Новой Земле, я думаю, столько уже взорвали, что один дополнительный не помешал. Но вот, видишь, решили, что нужно травить людей. Что будет с ядерным оружием, мы не знаем. Но сейчас как раз есть время порассуждать у человечества пока еще. Много сегодня интересных тем было. И вот Навальный выиграл суд по а тут Михайлов, который... Михась, который известен как главарь солнцевской ОПГ, ну СМИ, по крайней мере, его так называют, да, и он вот обращался в суд, честь и достоинства пытался свою защитить. И в суду такая вот бумажка. Сейчас где она? Так, так, так. Опа. Нет, что-то я не нахожу. У нас, как всегда... Так, что-то такое. Опа. Нет, никак я не могу найти, я извиняюсь. То есть, значит, адвокат этого Михася предъявил бумажку, по которой значит, он награжден, не просто какой-то там, вот она у меня здесь есть, я ее не могу вывести на экран, распоряжение президента Российской Федерации за проявленный, ой, э, за проведение благотворительной акции в 6.69 годовщине Великой Победы, наградить, вот, вторая фамилия Михайлова Сергея Анатольевича, и так далее. В общем-то, а Песков и все остальные говорили, что никто часами не награждал этого самого Михайлова. Оказывается, награждали. И в суде такая бумажка появилась. Представляешь, <coughs> кто-то говорит, что мы там лжем. Те неточности, которые мы иногда допускаем, они с той прямой ложью вообще сравниться не могут. И вот Путин поручил сделать ритуальные услуги доступнее. Сегодня по этому поводу очень много прикалывались. Всем захотел и коммерческие кладбища, но чтобы не только с живых денег брать, грабить, не только живых, но и мертвых, и доступные, чтобы это было захоронение, то есть вместо доступного жилья вместо доступного здравоохранение, доступные похороны, нахер тебе здравоохранение. И вот как раз доступное жилье, два на полтора. Следующий этап после реновации. Конечно, это этап следующий после реновации, понятно, реновация и потом достойные похороны, и все. Больше, нахер на, на, еще кто-то нужен. Тут много было приколов, что он заявил о том, что похороны должны быть в одно окно, да, ну это чисто КГБшный, потому что КГБшники, если вы знаете, обычно расправляясь с людьми, выкидывали их в окна, потому что падение с высоты, оно как ну как оно может... С точки зрения судебно-медицинской экспертизы обозначится как убийство. Нет, но ну, смерть наступила от падения с высоты. Это уже дело следствия там и, э, в общем мол, оперативных служб выяснить, каким образом человек упал. Ну, когда не было видеокамер, очень легко всех выкидывали с высоты. И, вы сами знаете, все падали, разбивались, кончали жизнь самоубийством. А сейчас они все ударяются об стол головой. Ну, потому что появились видеокамеры, поэтому другая форма появилась. Так что вот Путин решил похоронить в одно окно всех россиян. И вот многие написали, что это его предвыборная кампания и что удалось увидеть будущее. Пиарщики, помнишь, говорят, будущее хотят увидеть. Вот увидели будущее предвыборной кампании Путина, всех похоронить. Я вас всех похороню на халяву. Его главный лозунг компании должен быть. Всех я вас похороню бесплатно. Как только вот... Это отлично. И еще вот тут интересно. Много в Твиттере понаписали по этому поводу. Очень весело. Значит, Сергей... Так, не могу вот это прочитать. Написал, теперь фраза «Мертвые души» будет иметь в РФ прямой и переносный смысл. Да, то есть «Мертвые души». Еще написано, если кто-то в последние годы кого-то хоронил, он знает, что и сейчас за бесплатно никого не похоронишь. Все за откат, все правильно. Это по поводу коммерческих кладбищ пишут, что сейчас платим за капремонт, будем оплачивать место на кладбище по программе «Капец». То есть, такое еще будет строка, так как «Капец». Очень хорошо. И я написал по этому поводу твиты. Данил Арт написал «Такое чувство, что мальцева пиантковский укусил». Стилистика твитов один в один. А я сам, вы знаете, обращал внимание уже давно, почему я очень люблю Пиантковского – приходит какая-то мысль относительно новостей. И, и читаешь Пьянковского, а он уже ее твоими собственными словами написал и сформулировал. И поэтому я так почитал его, почитал и перестал читать, потому что ну, ну какой смысл читать самого себя, да? Понимаешь, то есть просто перестал именно по этой причине, потому что ну это какой-то шаблон такой, ну, не знаю, может быть, ну, это, это хорошо. То есть, если вдруг сбиваешься, то есть возможность поправку сделать, так как палата меры весов, да, раз, такой шаблон, оп, приложился, все нормально. Вроде тут, тут все в порядке. Поэтому, когда говорят, там вот что-то там Мальцев через край, да, ну не знаю, наверное, видите, не я один так думаю. И вот более 80% пожилых россиян узнают, узнают новости по ТВ. Это социологи провели такое исследование. Да, по этому поводу много, конечно, баянов. Но вот самый веселый, конечно, вот этот, на мой взгляд, это самый лучший такой. Но уже баян, он даже по-нерусски был, но по-русски это звучит великолепно. Вот так это выглядит. <smashed> это да, это реально смешно. Да, это, вот <р program> это такая вот современность, такая разговаривающая жопа, да. <это> <Stone words> Путин <vivir> путинские пропагандистские средства, которые несут такую чушь вот в массы, да, что. Иногда просто утрак берет, но массы к этому привыкли и поделились на две категории. Вот у меня родной дядя, ему уже 76 лет, да? И вот он, у него нет компьютера. И он всю информацию получает из телевизора. Но почему-то он абсолютно так же рассуждает и думает, как я. Вот абсолютно так же. То есть, его невозможно сбить, он понимает, где правда, где ложь, вот эту всю фигню несут, и он умеет фильтровать и понимать, и начинает что-то рассказывать, и видишь, что он это уже знает. То для того, чтобы понимать, где правда, где ложь, нужно просто иметь мозги. А может быть, действительно, там есть, я уже убеждался в этом, что есть какой-то зов, да, как вот в этом... Вот во вселенной. Помнишь, там роботы придумали зов, который там на этих влиял жителей планеты. И они их там заманивали. То есть на кого-то влияет, а на кого-то не влияет. Вот может у меня с ним так сказать, одной крови, поэтому на нас не влияет вот эта херня, которую они там вчехляют, вот, вот этот говорит Москва, то есть вот эта вот штука, вот эта штука на нас не, не влияет никак, вызывает только смех. Так что и вам советуем смеяться. Но они, видимо, перегнули вообще все возможные, допустимые нормы бреда и абсурда. И когда он уже зашкаливает, даже у самых ватных появляется ощущение какого-то ну, противоречия. Да не может такого быть. Что-то уже явно не то. Больше бреда. Ну вот, например, такое сообщение. Власти Москвы выделили 1700 помещений для встреч кандидатов с избирателями. Это Представляете, это жара, лета. И люди должны избиратели, чтобы встретиться с кандидатами, ходить по помещениям. А почему же на улице нельзя? А вдруг подумают, что митинг. А почему единственный источник власти, народ, не может с своими избранниками встречаться на улице? А потому что Вова сыт. А может похеру, что он сыт? Может это его проблемы. Может ему надо свалить и не ссать. Да? Помнишь, как в том анекдоте, когда... Говорю, Грузин говорят, едут вот в купе. Она говорит, мамаша, пусть мальчик покушает. Вот груша есть. Вот вот есть там хачапури, есть шашлык. Мальчик покушает. Она говорит, да мальчик сыт. А пусть мальчик не сыт. Пусть покушает. Вот так говорят, пусть Путин не сыт. Пусть валит отсюда. Ну его вон нахуй. А то мы уже сыты. По горло. Греф пообещал Путину делать Сбербанк мировой цифровой компанией. Самое смешное, что Греф начал употреблять слова «искусственный интеллект». Он понял, на что надо ловить Путина. То есть Путин весьма примитивный. Есть несколько схем, шаблонов. Вот он ухватил один шаблон. Если он получит искусственный интеллект, он станет говорит, владыкой мира. И сейчас он поставил задачу... Э -э -э -э -э получить искусственный интеллект. И все, что связано с искусственным интеллектом, его интересует. Все, что не связано, где нет этого словосочетания, его не интересует. Это как Гитлер. Оружие возмездия. Все, больше ничего не интересно. Интересное ⁇ оружие возмездия. Какое оно, как оно выглядит, это похер. Да? Главное, вот что ну, тот-то поумнее был до этого. Но все равно. Представляешь, вот а, сейчас Греф приходит к Путину он хитрый. И несет главное слово. Искусственный интеллект. Какой там искусственный интеллект в этом сраном банке? Там какая-то программа, которая что-то делит. Какое отношение это имеет к искусственному интеллекту? Никакого. Но он сказал, и Путин все, там что-то задумался. Очень важные вещи. То есть, это волнует больше всего. Сейчас Путина, как помнишь, академик-богомолец, который Сталину по ушам проехал по поводу 150-летней жизни человеческой. Помнишь, он а, заявил ему как-то на каком-то мероприятии, что есть возможности. Ну, он был учеником Богдана, Богдан, то есть, вы помните, это был революционер, который потом работал над увеличением жизни, переливая кровь, ну и, и себе кровь перелил такой. Они не знали, что бывает разный резус, да, и, и перелил себе, в общем-то, кровь, которая. Свернулась и он погиб из-за этого. Да? Богомолец стал после него работать и вот Сталин причесал, что может сделать так, чтобы человек 150 лет жил. И потом он, он стал академиком всего. И все премии получил. А потом в возрасте, там в каком-то очень небольшом возрасте, он помер и в 1947 году. И когда Сталин доложили, он сказал, вот жулик, всех обманул. Вот так и Греф понимает, что есть он наверняка он умный, все эти вещи знает. Он понимает, как, на чем можно поймать Путина. Вот сейчас все ловят Путина на искусственный интеллект. Да? Он это услышал. То ли действительно они в этом... В, Эхо Москвы услышали мое выступление, где я говорил, что это вот единственное, что может их спасти. И кто-то, наверное, это услышал, кто слушает эхо Москвы, и Путину протер уши. Они провели ночное сразу заседание в Питере, проводили по получению искусственного интеллекта. Просто вообще молодцы такие, что я думаю, что, конечно, сейчас его разведут как лоха Вову. Потому что он в этом ничего не понимает. Те, которые вокруг него, ничего не понимают. Сейчас появится крендель какой-нибудь, граф Калиостро, который скажет, шарик видишь, шарик нет. Все, сейчас будет искусственный интеллект. И, и все, я думаю, ну это хорошо, это правильно. Так что, если, если такого граф Лёстра нет, его надо придумать, я рекомендую. Сейчас Путина можно нахлобучить на крупные деньги, очень серьезные, да, просто вообще без всяких проблем. Он к этому готов, он открыт, как лох такой ждет. Вот всех сельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции за два года, представляешь, то есть... Уничтожено в России 6 августа 2015 года 17 тысяч тонн продукции. Представляешь, это растительного происхождения 16,4 тысячи тонн. Продукции животноводства утилизировано около 500 тонн. Интересно, как тут вот прям сразу вспоминаются библейские рассказки да, по поводу Авеля. И каина, да, когда один там пытался сельхозпродукцию сжечь, а друг, я имею в виду растительную, а другой животную продукцию, чтобы это, богу на жертвеннике, да, вот, такое ощущение, что у них тоже там такая конкуренция, видишь, они там делят эту продукцию, как-то ее особым образом уничтожают, там есть свои каины. И Авели, как и везде вообще. А люди за Да, люди бьются там, в очередь на помойку встают и Я говорю, удивительно то, что родители Путина пережили блокаду. То, что вот Путин и вся эта его братья, чтобы матом их не поругать, они, помнишь, как это привнесли в народ? Они говорили об уничтожении санкционки, как о счастье, каком-то, а манне небесный. и вдруг народ не захотел люди стали протестовать и это был первый такой протест когда сказали, да вы что, охерели и тут они как-то ну я думаю, спинным мозгом поняли, что надо как-то включать заднюю, но <как> Путин крутого из себя дает, он не может заднюю включить поэтому это просто затихарили ну так накал вот этот вот сняли и темпы сняли, в общем-то, это тема, из-за которой в России головы отшибают, за уничтожение еды в России отшибают башку, потому что Россия всегда жила голодной, Почему? потому что всегда такие вот сволочи жировали, а народ голодал, так было всегда. И даже сейчас, когда бесконечное количество еды, у нас огромное количество голодает, как мне прапорщик там спросил, я помню в суде какой придурочный, вот там кто-то в 90-е голодал. да, А тут в 2012 году, или 13 2013 как вы погуглите, тогда целый детский приют для инвалидов умер от голода, 23 человека погибли в путинское время. Люди умирают от голода, дети умирают, эти суки уничтожают продукты, представляешь? Знаешь, что вот буддистских, ну, в ломаистском аду делают с теми, кто просто, не то что уничтожает, а у кого просто пропадают продукты. Я вот не буду говорить, пусть они сами найдут, но такое вытворяют, что я, когда у меня что-то пропадает... Я, я не верю в буддийский ад, но у меня мороз вот здесь вот, на этом месте, я стараюсь как-то это, или собачкам там, или голубям, ни в коем случае не в помойку, потому что, ну и нафиг. Потому что если вдруг они угадали, да, помнишь, как в Южном парке угадали Мормоны? Вот. Изграда по радикалам в ДНР, то есть это такой заголовок новости, в ДНР заявили об ударе ВСУ по правому сектору. Да, тут совершенно непонятно, но нужно больше информации, вот так, такое заявление было, причем в России такое заявление сделали, в ДНР, я так понимаю, это заявление было переписано из России, то есть вначале оно появилось здесь, ну как мне кажется, может быть я что-то просмотрел, и вот э, СМИ узнали о задержании в Витебском борделе священника из России. В общем, классический вариант священник в публичном доме, да. Так что тут, как помнишь, Кони говорил, когда ему сказали, просили его быть прокурором при жандармском корпусе. Он сказал, что прокурор при жандармском корпусе – это все равно, что протоиерей при публичном доме. Но тем не менее, как раз тогда ему намекнули, что многие священники туда и ныряют. Если они там не служат, да, то он, ну, это и была тема разговора, что не служат, но ныряют. Ничего не изменилось, в общем-то. Как, как все, как всегда. Хотя тоже там нужно больше информации, там много непонятного в этом. В Венесуэле гражданские лица совершили нападение на военную базу. На, на них была гражданская форма, лейтенант какой-то, их возглавлял дезертир. Но я думаю, что никакой не дезертир, а, а тот человек, который понимает, что Мадура пошел против присяги. Что Мадуро пошел против своего народа. То есть, правильный такой лейтенант. Ну, классическая форма. В общем-то, там <coughs> ничего, ничего нового. То есть, э, казармы Монкада, да. Помнишь, э, на Кубе тоже штурмовали казармы Монкада. Тоже как-то э, это нормально с первого раза не получилось. Ну, посмотрим, что здесь получится. Вот. Французы не хотят платить. За свою первую леди, да, то есть это вот все нам написали, почему? Потому что а, собирают сейчас подписи, чтобы вот им не нравится жена Макрона и чтобы, значит, Бриджит Макрон и чтобы ее не оплачивать, вот там не хотят платить... За первую леди, да, не опла... хотят, чтобы, значит, не оплачивалась первая леди, а у нас оплачиваются, я извиняюсь, последние бляди, которые кремлевские у нас сидят многократные, да, там, там одного человека, да, не хотят деньги тратить, а здесь на такую араву, причем это все идет из бюджета, ну ладно бы это шло из бюджета, а все остальное просто разворовывается, то есть, есть ВВП, из которого маленький ручеек затекает в бюджет, а вот этот ВВП это уже их, это уже изначально их, а потом еще бюджет разворовывают, вот маленький, то есть это все равно, что там, это мне, мне, это опять мое, там туда-сюда, а это твое, но подожди, раз, ага, вот сюда-сюда-сюда, ну вот, ладно, это вам. Вот соратник у пишет, а еще раз подтверждает эту ужасную ситуацию. Вячеслав, как быть? Нация деградирует. У нас в городе Свердловский ОПГ. У самого большого ТЦ в день угоняют 15 машин. Работают и мусора, и бандиты. Одни не ищут, другие угоняют, а кормятся все. Да, насчет угонов. Сейчас мы знаем, что количество угонов растет, и оно может расти только в одном только случае. Мы же понимаем. То есть если правоохранители завязаны с угонщиками, так оно и есть, безусловно. Почему? Потому что многие варианты зарабатывания более такого честного, в кавычках, да, ну, ну, честного, без кавычек, да, зарабатывания денег у полиции, там, у ФСБшников уже больше нет. Поэтому следующие пути будут криминальные. То есть сейчас понятно, что люди привыкли жить на широкую ногу, им нужны деньги. Как они их будут получать? Ну, все будет зависеть от их а, как бы способностей и, и, и там, полного или частичного отсутствия совести. Это уж как, как у кого кто, кто во что гораздо. Поэтому мы еще увидим и мы видим целую там, плеяду таких преступных группировок, связанных с правоохранителями, работающих из-под них. В Турции подозреваемых в перевороте обяжут носить на суде униформу. Видишь, то есть по полной программе Эрдоган там пытается засудить людей. Почему? Потому что, конечно, он боится, он хочет их выделить из общей криминальной среды. То есть не говорит о том, что это какие-то там криминальные Корешки, да, что это особые, это какие-то злодеи, но они реально, они не, к криминалитету не имеют никакого отношения, и вот он их старается выделить, обычно наоборот, стараются в общую массу уголовных преступников свалить, а он нет он выдергивает, вычленяет пока то, о, это особо, это политически это злодей и так далее вот в Турции растет число российских туристов, зараженных вирус, вирусом коксаки это вирус, который вызывает проблемы с сердцем, менингит и, в общем характерно высокая температура сыпь и так далее Но, в общем ничего хорошего Ничего хорошего, так что кто собирается в Турцию, имейте в виду, там тоже делать нечего не только из-за вируса. Там что-то то землетрясение, то вирусы, то самолеты разбитые садятся. В общем, нужно включить мозг и понять, что там не советовал. СМИ узнали о попытке покушения на Саудовского наследного принца. Ну, это классическая ситуация на саудовских наследных принцев и, и на саудовских, кстати, королей всегда покушаются, но там очень много наследников, так сказать, две основные такие, вернее, линия это одна, но как бы два таких рода в одной этой линии очень близкие, и вот периодически получают то одни, престол то другие ну происходит конечно но это не битва за престол собственно это происходит по каким-то политическим соображениям как правило даже по внешнеполитическим соображениям посмотрим что-то а в дубае загорелся отель так Дубай загорелся отель. Причем уже, видите, не первый. Тут горел отель Факел. Это удивительно, как можно назвать отель Факелом, да? И тут еще вот один отель загорелся в 10 утра по местному времени. Но ну, они не из дерева сделаны, так что как-то там проскакивают люди пока. Горят меньше, чем у нас в деревянных домах. Обрати внимание, в дубайских отелях и многоквартирных небоскребах. Вот только что небоскреб, это факел, но он не отель, он а этот многоквартирный дом просто. Но у нас в деревянных домах сгорает больше. В одном деревянном доме больше сгорает, чем у них в одном небоскребе. В Азербайджане после взрыва в общежитии их госпитализировали 25 человек. Да, непонятно, из-за чего взрыв произошел. Там жили беженцы из Карабаха, поэтому надо больше информации. А вот Саббесу он ввел новые санкции против Северной Кореи. И Трамп поблагодарил значит, этого, Россию и Китай за то, что поддержали этих. К санкции. А КНДР осудили новые санкции, ну, конечно, и пригрозили справедливым ответом. Логично. И КНДР отвергла предложение Южной Кореи по налаживанию отношений. Ну, может быть, это такой ответ вот за санкции, а может быть, просто, просто так. Ну, Южная Корея предлагала наладить отношения. Может быть, нужно было поднять цену просто. Ну, понятно, что Толстый же не может в условиях полной изоляции прокормиться. Поэтому я имею в виду сам-то он прокормит, всегда народ прокормить. Это вот у меня мысли были такие, значит, вот на пороге сна, когда я засыпаю или просыпаюсь, у меня иногда какие-то мысли появляются странные вот о будущем. Да? И я вот увидел в будущем Корею, северную она впереди всех. Да. То есть, сейчас им... Как, чем позже они вырвутся из этой жопы, тем быстрее они всех обгонят. У них колоссальный будет потенциал. Им нечего терять. У них огромное желание работать за копеечку, будет просто за еду, потому что сейчас они голодны. Да? И когда будет определенная свобода, они смогут потрясающий рывок сделать причем этот рывок будет я думаю очень серьезный если они не объединятся с Южной Кореей если объединятся то их может ожидать судьба Германии но я думаю что они не дураки я имею в виду восточной Германии они эту фишку просекут и поэтому объединение произойдет только тогда когда они уравновесится, ну, вот я чувствую, что у них, у них колоссальный потенциал. ожидал, только толстенького сожрать. А жертвами наводнения в Вьетнаме стали 23 человека. Угу. Ну, видишь, вот, в Вьетнаме почти как в России тоже, да? Представляешь? То есть, наводнения бывают. Хотя, удивительно, там в Юго-Восточной Азии это, это норма, да? а здесь у нас, ну, то есть как бы более благоприятные условия, Но, тем не менее в России тонет гораздо больше, чем там, там, в от природы положено тонуть от наводнений и так далее. И причем Вьетнам, ну это же страна третьего мира. Все-таки это <coughs> не что-то там сверхъестественное. Поэтому странно. Вот на Сицилии пожарные сами устраивали возгорание, которые потом тушили. Прям как в России. Помнишь, там недавно пожарного задержали, который сам все поджигал, потом приезжал тушить. Ну, это они таким образом бонусные выплаты. Но это пожары лесные, поэтому они не дома поджигали вроде бы. Ну, у нас же есть тоже такая версия у многих, что дороги э, не ремонтируют именно те люди, которые в сговоре с э, ремонтно-техническими, там всякими центрами, автомобилей. <как> да нет, ну, дорог... Дороги не ремонтируют, потому что ямочный ремонт это самое выгодное. Если ты посмотришь, что ямочный ремонт у нас оказывается выгоднее, чем строить дорогу, а строить дорогу оказывается в 7 раз дороже, чем в Китае. И дороже, чем в США. Гораздо дороже, чем в США. А ямочный ремонт еще лучше, представляешь? Ну, тут еще, если, если в США считается золотой бизнес строить дороги, а здесь это еще выгоднее по деньгам. А ямочные ремонты еще выгоднее, чем строительство. Ну а <смех>, ремонт дороги в Саратове, улицы Московской, которая вот так вот все прям перед правительством, 2 почти миллиона долларов километр обошлись в 2014 году. Или в 2015, я врать не буду, не помню. 2 миллиона долларов километр. Дороги в центре города и никакой нибудь там не, не шоссе, а там восьми полосные. Обычная дорога, две полосы туда, одна полоса оттуда. Встречный транспорт. Все. Представляешь? И не делали. Нет, ну она бак вот провалила. Сейчас можно фотографии взять, посмотреть. И там Радай выступал и говорил, что это будет на века. Но век оказался короткий. Если бы их век этой власти был такой же короткий, ладно. США запустили процесс выхода из Парижского, Парижского соглашения по климату. Да, ну, бюрократическая система работает, то есть никаких не было принято решений, чтобы это остановить. То есть, ты, говорит, Трампа там почти уговорили, почти не считается. Это бюрократия. Все, она работает. Выходит, они выходят. Элвис покинул здание. Власти Грузии обратились к Польше с запросом о нахождении Саакашвили. Ну, что ж они напишут? Он у нас был. И что? Странная, конечно, ситуация очень странная. Саакашвили пытаются власти Грузии как-то его вытащить. Вот предположим, они его задержат. Предположим, даже депортируют. Хотя, наверное, они в страшном сне даже... Этого не хотели бы такого увидеть. Ну, потому что, представляешь, вот они Саакашвили притащат в Грузию, его надо будет арестовать. Его надо будет судить. Интересно, что они будут менять. И потом в суде же нужно будет, чтобы реальный был приговор. Как они смогут заставить суд, это, я не представляю, как это вся система. То есть они сами, может, включат голову, может, не будут его ловить, потому что если поймают это, это будет кердык. Это будет для них самих кердык. Им не нужно его ловить ни в коем случае, потому что они не смогут его осудить, а если не смогут его осудить, то любая власть, которая его задержит и будет содержать под стражей в тюрьме, она потом улетит. И потом она будет не нигде в мире. То есть ни в одной нормальной стране им приличный человек руки не даст. Поэтому не знаю, зачем они это делают. Не, ну может быть у них там вот какие-то понты там свои, я понимаю. Так. Угу. Вот, значит. В Финляндии женщина по ошибке получила письмо с данными о визите Путина. Представляешь, что, то есть когда говорят, что там секрет какие-то. Вот на электронку пришло там, от Путина. «Еду к тебе». Как, как? Ну, Наполеон даже из Зефине. «Не мойся, я еду». Интересно, как она сильно удивилась, Нет, что ей такие данные прислали. «Не мойся, я еду». Еще раз напоминаем про лайки, не забывайте, пожалуйста, ставьте под видео. Подписывайтесь на официальный канал «Подготовка». Только так вы сможете поддержать, ну и не только, конечно, но очень много зеркал, где люди смотрят. Переходите на официальный канал «Подготовка» большими латинскими буквами. И про донаты. Еще раз напоминаю, что присылайте. Свою помощь без сообщений на тот ресурс, который обозначен в подписи под видео. И тогда все будет работать. Сейчас уже система налажена, работает достойно. Вот Алла Петрова тут пишет, объясните тут все мне, в чем программа Мальцева? Ну, наверное, не все, наверное, Мальцева надо спросить. Бла-бла-бла, хорошо, а где суть? В лозунги не ждем, а готовимся. Что-то это уж странно, каждый день пустая говорили. Во-первых, Алла Петрова, вам точно не надо слушать Мальцева, это первое. Второе, с программой очень легко ознакомиться на сайте 5, 11, 17, мы ее все вместе принимали, эту программу. Ну, по крайней мере, я думаю, что мозги вам не надо сильно загружать. Первую страничку прочитайте, и вам уже все будет понятно. Так что, если не поймете первую страничку, то дальше вам точно читать не нужно. 511.org Да, да, да. Это сайт, Панкрия. да. да. Энергия женщина по ошибке получили Нет, это я уже читал. В МИД пообещали сократить зависимость от доллара как расчетной валюты. У нас, оказывается, МИД занимается валютой. Я вот думал, Центробанк, все-таки до сего момента Центробанк нам рассказывал про поводу того, будет ли там доллар расти, рубль, как они там проводят интервенции валютные и так далее. А тут вдруг МИД пообещал. Теперь МИД этим занимается. Лавров, бабки теперь делят. Надо же, я и не знал. Интересная тема вообще. А МИД у нас всем уже занимается. То есть это у нас уже Министерство пропаганды. Теперь это, видишь, министерство у нас это центробанк. Министерство финансов в одном флаконе. да. Министерство обороны. МИД борется с терроризмом. Главная задача МИД борьба с терроризмом. Лавров поставил такую задачу. Ну и так далее. То есть, может быть, тогда все будет МИД. Куда не плюнь, кругом один сплошной МИД. А вот в Италии открыли памятник погибшему в Сирии российскому офицеру. Да. Я фотографии покажу. Мы говорили об этом памятнике. Это в Таскане, я так понимаю, там, где поместье у Медведева, которые там вино производят всякие. И вот памятник офицеру меня, честно говоря, впечатлил. Я бы не стал вообще про этот памятник говорить. Просто как произведение искусства он меня немножко напугал. Выглядит он, конечно. Ой, это, это нет. Это нет. слава богу, салют. Так, сейчас памятник памятник Так, вот так этот памятник выглядит со стороны, можете себе представить. А, а вот так он выглядит спереди. Вот так вот. То есть, вообще, очень похож этот памятник на знак, если вот вы обратите внимание, это... Ой, извиняюсь, вот так знак выглядит. Это об, об опасности падения с высоты. Вот посмотрите, прям памятник вылитый, вылитый знак, нет-нет-нет, вот-вот-вот-вот, вот так это, да, вот, и я помню у нас на заставе там, на вышке висел вот этот вот знак по поводу, предупреждающий, что отсюда можно упасть, только его повесили вот так, и там такой Человек, как будто пьяный пляшет. Очень, очень было смешно. Вот не знаю, насколько смешно, смешно выглядит вот этот памятник, но его сделали, как видите, в итальянской каске времен Второй мировой войны. Ну, мягко говоря, сделан не от души. Да? То есть это выполняли просто работу за которую заплатили бабки. Кто там, я не знаю, Медведев или кто там заплатил бабки. То есть, это, это одна из э, пропагандистских таких, в общем-то, э, вещей, которые мы сегодня уже видели. Вот в этом варианте говорит Москва. Да. То есть, это продолжение путинских э, всяких приколов, которые стоят нам бешеных денег. То есть, для того, чтобы вот стояли такие памятники для того чтобы какое-то безумное количество спутников вещало на безумное количество стран парашу туда и всякую остальную херню причем возмущая многих жителей этих стран для этого тратятся наши деньги то есть то что уворовывают у нас Тратят для того, чтобы поднять авторитет России. Поднять авторитет России. Наверное, не надо его поднимать таким образом. Надо просто свалить этим сволочам отсюда. А мы уж как-нибудь сами там поднимем, опустим. Это уж без них разберемся. Кадыров поспорил с Павловским о своей будущей роли в Кремле. Да, ну то есть Павловский сказал, что одним из основных претендентов на контрольный пакет является Кадыров. А Кадыров заявил, вот я прям прочитал, и вы знаете, у меня параллель возникла такая в голове. Я как-то давным-давно это было, у нас периодически в Советском была война, но иногда мы примирялись да, на некоторое время. Вот как-то мы примирились, я помню, там году в 2000-м, наверное, нет, нет, вру, наверное, в 2001 -м. совсем совсем недолго, и он пригласил меня на день рождения. И я пошел. Обычный, ну, наверное, это раз был я. Вот за все время, там, за какое-то безумное количество лет. Один раз он вот, был у него на дне рождения. И пришел. А там, ну, развлекали, как обычно, там, всякие звезды. И вот приехал некий Авраам Руссо. И этот Авраам Руссо, он там, то есть, должен был зажигать. Но он вышел на сцену и забыл, как зовут Аяцкого. То есть... И поэтому он называл его наш хозяин. Вот так он его называл. Наш хозяин. Мне это очень нравилось. И вот когда я прочитал, я вспомнил об этом, когда прочитал Кадырова, который заявил... Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, вот он тут. О, Господи, тут он про какую-то дворняжку, которая лает на хозяина. Ну, тут много чего так, так, так, и, о, господи, нет, что-то никак я не могу найти, где он тут говорит-то, а, вот он говорит, так, так, так, все псевдомыслители, которые разглагольствуют на тему обладания кем-то контрольным пакетом Кремля, должны усвоить, что у администрации Кремля есть свой хозяин. Это наш руководитель, президент России. То есть настолько это созвучно. Хозяин есть, есть. Все, хозяин. Да, и, и, и вот... И тут много еще он там про каких-то дворняшек говорил, я в общем-то не буду на этом останавливаться, это неинтересно, но вот интересен твит Михаила Огма, пока плебс смотрит, как Путин летает со стерхами, ловит щук, поднимает амфоры, грабеж России не прекращается ни на минуту, вот это нужно усвоить. То есть, если кто-то думает, что все украли, они уже сидят, спокойно управляют. Нет, они все руками, ногами и ртом, и жопой, всем они хватают и выдергивают. Вот это надо понимать. Каждая секунда делает нас беднее, больнее и так далее, и несчастнее. Каждая секунда пребывание этой сволочи в Кремле. Надо это понимать. И... Тут в чате человек говорит, мой знакомый говорит, что Мальцев отвечает только на вопросы. Да, это правда? Неправда. Неправда. Неправда. Читаем. Так, и вот мы не показали фотографию. Так, так, так, так, так. Так, так. О, вот такая была фотография, тут он выпускает Мальков. И видите, на нем что-то надето, какой-то корсет. Вот Все написали, что Путин одет в бронежилет. И я мог бы с этим согласиться, если только не знал, что так выглядит самый лоховской бронежилет. Понимаешь? Но я не думаю, что для Путина выбрали бы бронежилет, нормальная э, одежда которые являются нормальным таким хорошим четвертого класса бронежилетами, четвертого класса защиты, это был бы костюм, это была бы рубашка, это была бы майка, и то есть э, слойный был бы бронежилет, да. А мне кажется, и вот стоило бы на это внимание обратить людям, которые знакомы с медицинской техникой, может быть это какое-то медицинское изделие. Ну там я не знаю для чего там, но есть вещи, которые в общем-то, так выглядит. Да, вот, поэтому хотелось бы у медиков проконсультироваться. Вот, в частности, я бы хотел, конечно, с Женей проконсультироваться. Женя, вот посмотри, вот эта штука на Путине, но ну, не похожа на бронежилет. Но, хотя, если так вот честно, Путин уже... Был в бронежилете, но вот это вот совершенно очевидно, что этот плач, когда все там в пиджаках, и это был в апреле месяце, это там поднадето вообще не знаю у него. То есть там броня стопроцентная, то есть он сыт, он одевает бронежилет. Но вот то, является ли бронежилетом, в чем он был, выпускал мальков, ну навряд ли такой стати, здесь он там топорщица это я говорю, такой полицейский бронежилет, который одевает, ну, ну, ну лоховской жилет, кто будет надевать такой на Путина, да, еще помнишь про ковбоя мальбора и э, Харли Дэвидсона, фильм там Ребята были в плачах за 80 тысяч долларов, да? это были бронежилеты. Помнишь, когда говорит, каждый выстрел стоит 2 доллара? Береги патроны. Эти так идут из УЗИ, стреляют, Вы тут же перезаряжают, стреляют снова. Ну, говорит, у этих парней денег куры не клюют. У Путина тоже деньги куры не клюют, поэтому жилет там будет совсем другой. Это все фигня какая-то. Не верю. А еще Путин восхитил западные СМИ своей физической формы. Да, я вот, вот, вот тут я вообще ничего не понимаю, потому что все российские э -э твиты э пестрели, в общем-то, там различными фотожабами, где он там и с сиськами и чего только не было, а тут вдруг. Восхитил физической формы. Я не знаю, я думаю, что это тоже проплачено за наш счет. Все эти статьи о восхитительной физической форме Путина стоили нам определенных денег. То есть нужно сказать, вам это стоило, вот все западные СМИ восхитились, вам это стоило вот столько миллионов долларов. А вот то еще что-то там сказали, это вам столько-то, сот тысяч долларов стоило и так далее, чтобы вы понимали, куда уходят наши деньги на то, чтобы вот определенные люди за деньги восхищались Путиным. А кроме всего прочего, еще вот опять возник вопрос, куда делся чемоданчик-то Путина, который должен был быть с ним. Показывали очень четко этот рыбную ловлю, его все показывали. Показывали его везде. Где чемодан -то? Может, у нее нет никакого чемодана ядерного? Там был чемодан один на рыбной ловле, но это явно там со всякими блестными, щипцами и такой, ну, рыба Да, для мормышек. А где ядерный чемоданчик? Вот этот вопрос, мне кажется, пришло время напрямую спросить Путина. Это вопрос напрямую пришло время задать. Куда чемоданчик-то делся? Покажите нам ядерный чемодан. Что за фигня такая? Или у нее такая кнопка уже такая Помнишь, как в том анекдоте про девочку, а? Ты рассказывал, правда? Ну, как пьяный такой, в углу валяется, девочка бегает, так ля ля ля ля ля ля, -ля, -ля, -ля" подбегает так, надо, пип. И дальше отбегает. Подбегает опять, пип, и дальше бежит. Ну, так вот бегала, бегала, нажимала и пипикала. так. Пип-пип-пип. А он не в себе. Ну, и мама тут ее куда-то домой позвала, там обедать или ужинать, я не знаю. Девочку убежал, Пьяный полежал еще пару часов в себя, стал приходить, так в себя приходит. А... Сломала, сука. Вот это, наверное, про путинский чемоданчик. Так что, бог ты нам скажи, куда делаю его. Барагабава Может, там свои бабки носит под пинджаком? Ну, так что я фотки не буду показывать Путина там со всеми, с красивой фигурой, так что я имею в виду эти фотожабы. Вот он сегодня посетил Бережливую поликлинику, да, посетил поликлинику номер один Кировского клиника диагностического центра, и тут она, эта поликлиника участвует в федеральном пилотном проекте Бережливая поликлиника, и направлен на повышение доступности и качественной медицинской помощи, и так далее. Все про это рассказывали, про эту Бережливую поликлинику, такая прелесть, и Путин там сам... Все, он там сам посмотрел, восхитился, и вопрос Путину, ну, бережливый, не бережливый, ну, поликлиники когда будут, хотя бы человеческий, хоть какие-то, пусть не бережливые, но человеческие, чтобы в каждом городе, да, и не по одной желательно, да, еще в, вообще в каждом населенном пункте хотя бы фельдшерско акушерский пункт, который вову Путин закрыл. Уже все практически фельдшерско акушерские пункты закрыли. Представляешь? И поэтому вот вопрос, имеет ли смысл рожать дома, для России уже не имеет смысла. Потому что большая часть, ну не больше, но большая часть населения находится в таких условиях, когда проще родить дома. Потому что ну, нет доступного варианта попасть куда-то, где примут роды. Вот такие дела. А Путин раскритиковал чиновников за бюрократический футбол. Ух, какой такой, затарил такой, да, там, как допустили, там, все. Ну, конечно, виноваты кто? Чиновники, бюрократы, бояре, воры жулики. А он, как, он же хочет быть еще раз президентом. Ему же хочется вперед ногами только уйти оттуда, понимаешь? На ну, Лафете уехать. А поэтому виноваты все, кроме него. Все, кроме Путина. Я думаю, что скорее наоборот. Да? Если не Путин, то кто? Вот так назовем с точки зрения ответственности и с точки зрения вины. Этот вопрос в чате да. задает Слава. Ответь, как будем возвращать украденные путинской банды деньги? Они же за бугром давно. Ну что же делать. Да. Ну что сможем вернуть. Мы говорили о том, что мы сразу же э, создадим внешний возврат банк. Что будем практиковать охотников за головами. Которые будут получать долю э, тех богатств. Которые при их помощи можно будет вернуть. Ну каким образом? Они будут возвращать людей в багажниках. Там... Ну, в разных видах, так скажем. А люди уже будут возвращать деньги, но ну, охотники будут нормально платить. Вот, представляете, съездить куда-то в Англию, вывести из Англии там, в багажнике какого-то джека, да, и, и, у которого есть какое-то количество миллиардов. Ну, это вполне нормальное дело. То есть, привезли нам, мы им десятину или сколько там отстегнули этим, этим охотникам. У них еще есть непочатый край работы. Конечно, многие деньги мы не вернем, вы забудьте про них, они них потратили на роскошь, эти деньги расплылись, но если они там какие-то огромные яхты купили, там нужно содержать команду, у них дворцы, они их перестроили, эти дворцы, они столько не стоят эти дворцы, там нужно держать тоже команду, которая там все чистит, убирает и так далее, они покупают всякие вещи, которые нужно обслуживать, да, то есть нужно все время за это платить, поэтому как только источник уйдет, да, они попробуют от многих этих вещей за бесценок избавиться, ну какие-то деньги мы с них, конечно, выбьем, но самое главное это не получение денег с тех, которые у нас украли, а главное остановить воровство вот это, размандирование нашей страны, да, отправить этих людей на э, Индигирку и Колыму и, и спокойно размонтирование, Да, что, видишь, я, вот, и, наверное, луна это на меня действует, действует луна, и кровавая, кровавая, и нужно, конечно, понимать, что то вот э, главное это не жить вчерашним днем, а жить завтрашним, сегодняшним и завтрашним. Поэтому ну, кого-то придется простить. Ну, дешевле будет, я прямо скажу. Вы представляете, какая-то сволочь убежит, денег у нее все равно нет. Вот хоть зачет его подвешиваем, тебе ничего не даст. Если ты его притащишь сюда, его надо будет кормить, поить, там, я не знаю, понимаешь, одевать, обувать там где-то. Ну, можно, конечно, его загнать на индигирку и колыму там с кайлом, но, опять же, какие-то расходы. На многих просто можно крест поставить. Посмотрим. А вот большинство российских туристов отказалось платить курортный сбор. Ну, и правильно сделали. То есть, много... Людей, которые участвовали в исследованиях, заявили, что будут как-то выкручиваться. То есть, ну как они будут взимать курортный сбор? То есть, это нужно вводить определенную регистрацию. То есть, люди, граждане России приезжают на курорт и должны будут зарегистрироваться. Можете себе представить? То есть, в Москве регистрация, на курорте регистрация. То есть, скоро ты за угол поедешь, там нужно будет зарегистрироваться. То есть, такое, не, не есть ли это крепостное право, то есть такой лайтовый вариант где люди привязаны к земле прописан он там где-то Но вот представь насколько м, вот эта, как бы сказать сакральность вот этой прописки, она там где-то у них в головах сидит, настолько это очень важная вещь что я говорю, обыскали поселок Соколовый, авиационная 94, квартира 1, где я был прописан. Я говорю, я там ни разу не был в этом доме, я не знаю, как он выглядит. И они знают, что меня там никогда не было, что это просто чистая формальность, что я там прописался. Да? Там ни родственники, ни знакомые, ни друзья мои не проживают. Ты представляешь... И вот насколько на, на это у них в башке сидит. Муниципальные сады стали менее доступны россиянам. Да, я думаю, что это не удивляет никого. Все, это доступная среда в путинском понимании. То есть, плати, и все будет для тебя доступно. За все башляй. Вот так вот. Ну, потому что он хозяин. Хозяин наш. Понимаешь? Ты платишь, все нормально, получаешь детский сад, школу, я не знаю, что-то еще там, возможности какие-то, ездить по дорогам, которые построили. Мы же сами построили, мы теперь платим, чтобы по этим дорогам ездить. Поэтому нормально все. А вот депутат Законодательного собрания Ленинградской области обратился к правительству с просьбой возродить массовую сдачу Стеклотары Да, это, в общем-то, хорошее явление, потому что люди голодают, Нищенствуют и будут такие ходить с бутылочками, сдавать. То есть, вспомнили советский период, думают, ну что, нормально, бутылочек сдал, и, и все, замечательно. У меня товарищи, я помню, они э -э всю зиму, ну, кстати, люди, они не сильно пьющие, ну, бухали так нормально. По выходным. И вот они всю зиму так пробухают, ну, на работу ходили строго вообще. То есть. И весной у них субботник. То есть, а все бутылки выносили на балкон. И вот они берут эти бутылки, и потом в субботу-воскресенье в бухают вот на э, то количество бутылок, которые сдали. То есть там просто какой-то этот устраивали, э, как бы вот сказать. Ну, я не знаю, банкет, я бы сказал, потому что там прям все, чуть ли не со сетрами представляешь. Поэтому, конечно, рассказ о том, что это потому, что вот эта стеклотара, она такая дефицитная. В чем дефицит? У нас стекольные заводы закрываются. У нас стекольные заводы закрываются. В чем дефицит? Трудно ее наладить, что ли? Нет, не трудно. Платите деньги, вам этих бутылок наделают сколько хотите. Ну, это такой вот вариант сделать какие-то платежи людям, чтобы они уж совсем с голоду не помирали. То есть, кто начинает загибаться, что мог пойти где-то собрать бутылочек, сдать и не помирить с голодом. Это вот для тех, кто строится в очередь в помойный ящик. Вот для них это. Информация пришла такая, что человек пишет в чате Уссурийск смыла разрушены тысячи домов, смыл дороги и ЖД Неправильно такая информация Что это такое? Ну, надо что такое Посмотреть, что такое там происходит да? Уж... ну надо больше информации ну вообще, о потопах в Уссурийске предупреждал, и Алексей нас предупреждал, и говорил, что и многие, кто там с Дальнего Востока специалисты, говорят, что китайцы специально открывают ГЭС, шлюзы открывают, там все спускают воду на ГЭС, для того, чтобы поднять уровень воды запредельно, чтобы смыл Уссурийск, чтобы люди оттуда просто уехали, чтобы остались там жить одни китайцы. Че? Ну, да, и подтверждается. Это подтверждается да. сейчас, да? да? Ну, я говорю, вот тут только сомнения по количеству того, что там написано, что ты прочитал, а то, что там потопы ежегодные, что это искусственно потопы создаются с китайской территории, мы абсолютно в этом уверены. Об этом даже Представители спецслужб неоднократно говорили, сливали нам информацию что и, и говорили, что вот говорите об этом, поскольку ну, там просто выживают людей, просто затапливают, чтобы люди оттуда ушли. То же самое было и на этом самом, на Амуре, на в Хабаровске и так далее. То есть все эти вещи мы прекрасно знаем. Индонезия заплатит России за истребители Су-35 пальмовым маслом. Ты Видишь, какая прелесть. То есть пальмовое масло. Да. Газ труба там было, а это, а это истребители пальмовое масло. Ну а что ж, больше никто эти истребители не берет, хоть Индонезию возьмет. А пальмовое масло жрут исправно здесь в России. Не, не знаю, чем это закончится. Ничем, конечно, хорошим. Ну вот В Индонезии, слава Богу, не научились еще из какого-то говна делать. Там, в Китае канализационное масло, знаешь, есть такое понятие канализационное масло, знаешь, которое очищают, продают у нас, его очень часто в ресторанах во всех используют, там для жарки, в фритюре, то есть... Какие-то бойни там, я не знаю, какие-то рестораны, еще там специальные фильтры канализационные ставятся, и вот куда все сливается, там жир, жир остается, потом этот жир развлекается и все, и вот делают такой тип жира который сюда продают, и на, на нем все там жарят, парят, и все остальное, чтобы в рифму матом не сказать. Роснефть опять отчиталась о долге, превышающим 2 триллиона рублей. Да, вот многие по этому поводу написали. Долг значительно, конечно, превышает 2 триллиона. Я думаю, что они врут, что это просто 2 триллиона. Я думаю, там уже гораздо больше. Вы помните, Роснефть брали там говорят, это долг, потому что они купили акции у BP. Да, нет вопрос, купили акции у А вы помните о тех триллионах, которые они брали в фонде думаю, у Вовы Путина, да, а еще денежки, которые они вытаскивали, а кредиты, которые они брали бесконечные, да, то есть, получается, ну ладно, вот эти 2 триллиона, это на это они акции BP купили. А остальные деньги они куда дели? То есть, здесь должны быть прибыли колоссальные, а у них убытки. Это только Сечин с Путиным могут получать убытки там, где можно получать только одни прибыли. Ничего не сделано. Представьте, труба, качки в эту трубу. Закачивают нефть, нефть прямиком уходит на запад. Все, нефтепродукты, все уходят на запад. Что получается в результате? Убытки. Это как можно так хозяйствовать, чтобы были убытки? Вот Ходорковский написал, и он имеет право так написать, потому что он Юксом командовал, Прибыль в минус на 20%, выплату руководству рос в 6 раз. Госсобственность, говорите, ну-ну, кухарка нарулила. Но я вот совсем согласен, кроме кухарка нарулила. Это, Михаил Борисович, не кухарка, это мелкие жулики. Кухарка, как правило, приличный человек, и она бы так не нарулила. Никак бы она не нарулила, потому что ты посадил бы кошку, кошку, не кухарку, и все равно была бы прибыль. Михаил Борисович, знаешь же, что именно так и было. Кошка принесла бы прибыль. Блядь, Сечин все попер нафиг вместе с этим Вовой. Вот что главное. Не потому, что кухаркой рулить не может. Я не знаю, как рулит Сечин. Красть может прекрасно. Прекрасно он может красть. Но как так, представляешь, упереть такое количество денег чтобы тебя, грубо говоря, не поймали за руку какие-то какие там финансовые службы США, да, и, и, и при этом еще тут Хари торговать такой довольный. Не, кухарка бы так никогда не смогла. Здесь нужны особые, так сказать, навыки. Это мелкие жулики. Это мелкие жулики. Мы говорили об этом. То есть, когда жулик крупный, он раскручивает. Был бы этот крупный жулик там, вот Сечин, там сейчас была бы бешеная прибыль, и у нее все было бы в порядке. И все, и тут все поаплодировали. Ну, и даже некоторые бы из нас сказали, ну, блин, да, там, зубами бы щелкнули. Придраться не к чему, да. А здесь минус. Никаких налогов, да. Одни минуса, все поперли. Почему? Чем крупное от мелкого отличается? Тем, что мелкий, сколько бы. Вот он не украл, он все проебет. Ну, так он устроен. Ну, так он устроен. Это вот мелкие жульки. Причем, я уверен, сейчас вот мы его захватим, притащим в суд. Начнем считать, куда все делается. Он сам не знает. Он сам не знает, куда делать. Ну, да, какие будут там яхты, какие-то дворцы, какие-то деньги. Основное все мимо пальцев пройдет. Ну, так он устроен. Этот путинский озерный кооператив. Мы не можем, как бы, вот, влезть в их головы, влезть в их шкуры и не можем их понять, ибо они вот какие-то загадочные. А вот тренер футбольного клуба Роберто Манчини футбольного клуба «Клуб Зенит» очень надеется, что крыша на Зенит-Арене перестанет протекать. Да. Не, еще вот относительно Ходорковского скажу. Я понимаю, почему он не может понять. Я понимаю, ну, понять потому что он там работал, и у него все четко там, тык-тык-тык-тык, вот эта прибыль, это туда, это сюда, там все. Он никак не может понять, как же столько можно украсть. Понимаешь? Ну, там таким образом увеличить как бы сказать, капитализацию, да, там активы, ну, все что угодно, объемы, ну это понятно. Да? Каким-то образом, чтобы это все упало и все уменьшилось, это тоже понятно. Но когда ничего не падает, не уменьшается, там все крутится а, тем путем, который налажен, и при этом бешеные убытки, причем такие тупые убытки, знаешь, вот как у нас один э, Крендель был, который работал министром и купил на деньги министерства Бентли себе две штуки, и ему сказал один мой товарищ, тоже хороший мошенник, он сказал, да как же, тут же схемы должны быть, чтобы вывести деньги. Он говорит, да, захотят посадить, все равно посадят. И его посадили. Но вот я думаю, что Сечин действует таким же образом, ему похеру, понимаешь? Иначе бы они не засекречивали всю бухгалтерию. Они же засекречивают, постоянно принимать какие-то акты, засекретить то, засекретить это. Там а, акционерам теперь никакой информации не давать. Если, не дай бог, кто-то там с одной акцией влез то все. Так, да, вот Манчини надеется, что... Че, мы про Зенит-арену, да, да? Да, он очень надеется, что крыша и... на Зенит-арене перестанет продикать. Ну, зря он надеется будет. Это, я, это только в том случае, если э, там будут не путинские заниматься. Поэтому он должен сказать, что он надеется, что скоро Путин слетит с его властью, и тогда Зенит-ареной будет все нормально, и мы ее там... Как-то, в общем-то, приведем в порядок. Вот в чате спрашивают. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будут ли расселяться коммуналки? Ведь ли, сколько лет стоит на очереди и ничего. Спасибо, Питер. Ну, это понятно, что люди нас не часто вот эти слушают, кто спрашивает. Мы говорим о том, что огромное количество жилья сейчас стоит пустым. И для этого всякие реновации делают. Там всю Россию можно... В Подмосковье поселить такое количество жилья, сколько еще, представляете, дворцов различных понаделали, если у какого-то таможенного командира дворец 3000 метров больше, чем у царя батюшки в Ливаде, да? ну, о чем говорить, то есть здесь будет вопрос, кому все это отдать. А никого куда расселять. Коммуналки точно никому не нужны будут, я имею в виду, из них всех мы переселим мгновенно. Мгновенно переселим. Будет еще огромное количество коммерческого жилья с точки зрения вот из этих коммуналок мы переселим людей по квартирам, а кому-то нужно будет отдать, чтобы они там что-то ремонтировали, делали. Но потому что же не будут стоять брошенные вот эти старые дома. Значит, их как кому-то надо отдавать, чтобы кто-то вкладывался, что-то делал. Представляете, какой объем всех этих работ нужно произвести. Но зато это и толчок. Это очень серьезный толчок. Посмотрим. Так. Правительство отежет россиян вести здоровый образ жизни. Не, ну понятно. Расходы по похоронам. Видишь, какие дорогие. То есть за э, государственный счет хранить они уже не хотят. Лечить... Не хотят, потому что они считают, что они за государственный счет лечат. То есть мы платим там всякие бешеные налоги, если э, и, и все эти деньги уходят непонятно куда там, из медстрахования все разворовываются. Лечить тоже не хотят, хранить тоже не хотят. Хотят, чтобы мы вели здоровый образ жизни, жили вечно, но пенсию не получали. Чтобы к ним вообще претензий не было. Поэтому лучше, конечно, чтобы нас просто... Не было, чтобы мы исчезли, они хотят. Так что вот весь этот здоровый образ жизни, это, конечно, только словеса, потому что они приняли программу, которая обяжет россиян отказаться от алкоголя и сигарет. И до 2025 года все должны стать здоровыми, а от алкоголя и от сигарет до 2020 должно отказаться 50% процентов россиян. 2000, вот они определили, и все, и все сразу побежали. Ну, тут все же, вышел, такой кричит, отказываемся от сигареты, алкоголя все. Да, ура! Там вот этот вот, вот этот вот проехал, вот этот, говорит Москва, все, как уйдет. И сразу отказались от алкоголя, от сигарет, скажет, ну, е-мое. О, Господи. Адресные агентства сообщили, что зампред Центробанка РФ Василий Поздышев сбежал из России после его вызова в прокуратуру по делу о банке Югра. Да, добрые люди написали, что пока Путин ловил щуку <зарубеж> за рубеж, уплыл, <зарубеж> уплыл зампред Центробанка. То есть я написал твит такой совсем недавно, кстати, обратите внимание, то есть, наверное, ну, неделю-две назад... Тас пишет Центробанк внес в черный список более тысяч российских банкиров. И я написал твит и, и здесь это сказал. И мне и в чате, и там в твиттере написали: я сказал, воры и жулики внесли других воров и жуликов в черный список воров и жуликов. И мне говорили: там всякие тролли не надо обобщать. В центробанке нет воров и жуликов. Ну, как-то вот Сама жизнь нас рассудила, что Путин за щукой, а этот э, зампред Центробанка решил за рубеж. Представишь, какая прелесть. Ведь на не пустой уехал этот зампред Центробанка. Наверное, там несчастный сирота, да, там Карабас-Барабас. Будет там на полном Ну да. И вот Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся, а еще там... Масса звезд всяких разводится, знаешь, в чем прелесть? В том, что мы оплач... оплатили только один развод, то есть мы не оплачиваем разводы этих звезд, ибо они там где-то на западе живут, но эти тоже живут на западе, но мы уже заранее оплатили, мы вот и знать не знали, кто такая Дарья Жукова, а уже ей выходное пособие оплатили, потому что Рому украл у нас это гораздо раньше. То есть он еще не знал, кто это такая, Дарья Жукова, но уже что-то упер, чтобы потом ей отступные эти оплатить, и все нормально. Представляешь, какая прелесть? Какой богатый у нас народ. Вот, то есть каждая, блядь, у нас получает, не у нас, а от нас, да, получает какие-то там дивиденды. Какие-то отступные да, им платят и так далее. А у нас народ богатый, приеду... и да, богатый щедрый. Как... Да. как это шоколадки-то это реклама была. Россия щедрая душа. Это он написал. Не осталось ни шиша. Это вот совершенно точно. Москвича осудили за попытку продать берелок в ну, что ж, представляешь, это оказался брелок-видеорегистратор шпионской техникой. Ну, так ее обозначили. Чувак 4 месяца в тюрьме за это просидел за брелок-видеорегистратор. Представляешь, какая прелесть? Это, это безумие какое-то. То есть, людей сажают ни за что, Страна, страну грабят. И при этом есть ушлепки, которые там, да здравствует Путин, <смех> вот с такой трубой в жопе ездит. Да, вот сейчас кровавая луна поднялась, вот пишут, что бомбардировщики США отправятся на охоту за тенью луны, и ночью все прекрасно, и над Россией взойдет кровавая луна, не видно будет только на Чукотке, и на Камчатке. Но зато там будет видно солнечное затмение, которое будет 21 числа в США. А также на Чукотке и на Камчатке все будет видно очень хорошо. Ты что-то рассказывал про этот промежуток между лунным и солнечным затмением для землян. Да, это называется коридор затмений. Но называется он так вот, в разных более языческих скажем, традициях, более древних. Ну, по сути, если хочется немножко себя обезопасить, то желательно туда, так сказать, на такие мероприятия не смотреть. Ну, так советуют всевозможные виды. А я наоборот всегда смотрю с удовольствием причем. Причем, я думаю, что самое <саспорщик> интересное было бы свет представлений, конец света позырить, наверное. Очень большое удовольствие. Поэтому мы... Живем для получения опыта. А одна из возможностей получения опыта это лицезреть, быть свидетелем. Да? Ну, вы обсуждаете как истинных шатрий, потому что не рекомендую смотреть только тем, кто не силен духом, а сильные и уверенные в себе люди духом могут смело на это смотреть. Так что вперед, за миноклями. Да, ну ладно. И. В Дании вот научились получать электроэнергию из, морской, из морских волн. Сейчас мы вот покажем. Электростанцию такую сделали. Там качаются какие-то ну, понтоны на волнах, и в результате, получается, вырабатывается электроэнергия. И вот у нас, мы говорили, помнишь, про то, что у Apple там больше 260 миллиардов долларов. Я вот не понимаю, почему они не вкладывают в океан. Мы с тобой говорили об этом вчера. Почему 260, ну не 260, может было 100 миллиардов взять все стартапы, связанные с океаном, которые есть. Вот прям подряд. И все эти стартапы оплатить. И представляешь, то есть... Мировой океан это 70% с лишним поверхности Земли. И то есть таким образом получить доступ к 70 этим процентам и быть там монополистами. Нет никого в Мировом океане. Представляешь, вот с огромными деньгами Apple может получить такие технологии, которые сделают его, ну не просто супер богатым, эту организацию, а супер влиятельным. То есть им нужно вкладывать в технологии, в какие они, я так понимаю, если у них столько денег, они сейчас не знают. Потому что Илон Маск в космос. Ну, космос это хорошо, конечно, Ну вот космос подводный, входите туда и получите, но нужно входить сразу по-серьезному, не так там по чуть-чуть, а по-серьезному, не так, как вот с этой электростанцией. И поэтому я думаю, что тот, кто это сделает, он получит сейчас колоссальные преимущества, просто невероятные. Да, так... Мистер Троль говорит, мальцу подбегает отрыв вопросов. Для этого обычно пишут всегда. Будет А? Что будет должен Так, давай сейчас посмотрим, тогда все, наверное, давай отвечать на вопросы в донате и на вопросы, которые будут у нас об. Ага. Ты видишь, Донат, да. да? Игорь. Прошу. В России много людей ген... э, генетического мусора, людей неадекватов, психологии рабов, Спиваются людей потерявших надежду, много прогрессивных людей выехало и выезжает. С кем революцию делать? С кем строить Россию? Ну как? Мы всегда говорим, у нас для вас для других людей нет. Как Сталин говорил, у нас для вас, у меня для вас других писателей нет. Работаем с тем, чем можем. Люди, люди всегда одинаковые. Да? Люди как люди. Только квартирный вопрос их испортил. Поэтому ты не обновил, наверное. Вот Валерий из СПБ пишет на помощь соратникам старый лис Мурманск. Про водичку. 200 тысяч кубов воды в визуальном эквиваленте. Это 16 двухподъездных, подъездных этажных домов. О, как. Евгений, спасибо. Так, Слава, хватит болтать пустую. А, это мы с тобой уже читали по поводу аудитории. Не растет, я скажу, что растет. Так, что? Да, а слушай, это как четвертый это не а то. Ли. А где я обновил? У меня наоборот пришло. Я смотрю, что мы уже это читали. Нет, у меня не обновляется, видишь? Нет. Давай. Кирилл читайте. Зеленоградов. Поддержку Алексея. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Владислав из Хасмерсхайма. На общее дело зачислите, пожалуйста, на ревкоины. Угу. Шурина. Шурлина. Вот такая сложная память. Здравствуйте. Пожалуйста, ответьте, почему вы хотите развалить нашу страну. И как же мы хотим? Мы наоборот хотим происходит? сохранить. Как почему мы хотим происходит? развалить? То есть наша страна ⁇ это Вова Путин. Мы хотим, чтобы вот это антиконституционное государство, которое устроил нам Путин, оно исчезло. И вернуть хотя бы а, вот конституционную основу. То, что в рамках действующей конституции положено. Не то, что Вова напридумал со своими пидарками. А то, что положено в рамках действующей конституции. Мы имеем право вернуться к конституции или как? Наверное, имеем. А потом будем уже думать, что строить дальше. Потому что время уходит. Сергей из Краснодара. На нашу победу не ждем, а готовимся. Спасибо. Михаил. Так, 4.08 у меня был день рождения. У меня одно желание. Хочу увидеть, как ВВ говорит правду в суде. И это вещает по всем федеральным каналам и в интернете всему миру. Это необходимо нашему народу как прививка. Я с вами абсолютно согласен. У меня тоже за это можно все вообще отдать, чтобы увидеть. Как у Вова рассказывает, как он все это устраивал, как они все это грабили нас, как они это все там, чудили и, и многие те вещи, которые они сейчас считают суперсекретными. Вот это надо услышать нашему народу обязательно, как он будет каяться? А, вот свет пишет Юрий Плавский в <coughs> своем канале сказал, что 4 11 зарод запровод, после чего всех соратников арестуют, есть спецдюйма. На, ну, а ты все вкинешь, режим стоит Типа ты агент ФСБ. Я думаю, что это сам Юрий Плавский написал. Юрий Плавский. Давно не слышал эту фамилию. Большие страхи у человека. Не, не страхи, это большие мыши у человека. В голове такие вот. Крысы, я бы сказал, в голове живут. Данила Багров. Как будем бороться с организованной преступностью? Этот вопрос уже был, кстати, давным-давно, неоднократно. говорили, какая может быть организованная преступность при информационном обществе, о чем они говорят. Организованная преступность возможна только при слиянии с властью. Если нет такого слияния, оно невозможно, то не будет никакой организованной преступности. Северяночка, Володь, с днем рождения. Спасибо. Да Здравствуйте, Дед Слава. Ищу соратников в Москве. Смотрю с вас. Да, надо, надо ходить на прогулки, на окупай и что там искать соратников в Москве во всех группах. Скажи, какие группы? Да, есть группа «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Есть группа «Артподготовка. Революция». Это Фейсбук. Ну, про «Контакт» это на, на ваше усмотрение, потому что «Контакт» все-таки такая небезопасная площадка, но... Это вы уже по своему усмотрению смотрите. Опять же, очень много наших соратников ходит на прогулки. Свободных людей в Москве. Они начинаются около памятника Маяковскому. И вся прогулка двигается по Тверской сторону Манежной площади. Прогулка начинается в 2 часа дня. Даже в половину второго уже там люди собираются. Поэтому это происходит каждое воскресенье сейчас. Еще проходит окупай манежка, которая начинается в субботу, в час дня, и длится целые сутки, до воскресенья, до двух часов дня. И там постоянно есть э, люди, свободные люди, с которыми можно встретиться, пообщаться, наладить контакты и почувствовать себя не одиноким в этом страшном мире. Анатолий, для соратников идем единым фронтом и к полной победе правды на метафизическом уровне идет гармонизация, упорядочение пространства, эра благоденствия начинается с России. Мы в авангарде. Но это то, о чем ты, Андрюш, говоришь. Вот он прям твоими словами говорит Евгений, текст. А, я, тест. Тест. тест. Я, что... Дядя Слава, попросите народ зайти. На Дизель сайт. Дизель World написано. Мухомор еду Дядя Слава, почему валютный миллионер беглый украинца Анатолий Шарий аж из самый сытой благополучной Европы сегодня так сильно ненавидит Навального Мальцева. Касьянова, Камикадзе и всю российскую оппозицию Ну, наверное, деньги за это получает. Он же не просто так ненавидится какой стати то могут просто У нас получается ситуация, что Определенная категория граждан За деньги любит Путина И, соответственно, за деньги ненавидит Мальцева, Навального, Касьянова, Камикадзе И так и так далее То есть это классический вариант Дмитрий, без подписи Спасибо, Дмитрий Рассказывает помощь Сергей Антипов, Вячеслав Вячеславович, по Абхазии понятно, туда сейчас лучше не ездить. А что насчет Сочи? Он же рядом. Что вам подсказывает интуиция? Спасибо. Ну, по Сочи ничего особенного. Ну, там, конечно, будут сели обычные. То есть, как, как, как всегда в Сочи, конечно, будет грязная вода. Будет там палочки всякие кишечные плавать. Ну, в общем-то, так я не думаю, что... Что-то особенное там может случиться, если что-то будет, как-то я отдельно скажу по поводу, по поводу Сочи. Ну, такой, как, как всегда, там бардак, в общем-то, ужасный. такой то там ничего не изменилось в связи с этими, да может, стал хуже с этими Олимпиадами. Но если есть возможность не ехать в Сочи, лучше, конечно, не ехать. За те же деньги вы можете укатить в более приличные места. На земле, да, и отдохнуть за те же самые деньги. Кирилл, на благое. Не плачу ЖКХ уже третий месяц, даже за свет. Что будет с долгами потом? Есть ли смысл гонять себя в долги? Или после победы все эти накопления будут прощены гражданам? Расскажите Да, сто процентов. А что, расскажешь подробнее. Долги все простим, обнулим это сто процентов. Потому что не имеет смысла что-то делать в России, если будут какие-то долги у людей. Какие могут быть долги? Это нам должны, мы никому ничего не должны. Нас обокрали многократно. Мухомор Грибаев, почему в дате нашей общей революции прямо вшит номер градусов высшей ступени масонского посвящения? Ну, не знаю, тут никто так так не считал. Возможно, что 5-11 а, ну, как-то... Это же понятно, что это за число, да, а 17-й год тоже понятно, это число революции, 5 -го, 11 -го это тоже число, так сказать, фейерверка, поэтому, не знаю, мне кажется, это совпадение, по крайней мере, не было никаких мыслей на этот счет. У нас и, и вот эта галочка, которая за мной висит, она очень похожа на масонский, но это приняв ее, только потом вдруг, вдруг поняли, что да. Вот не такая, а вот такая, да, такой наугольник. Куда плюнь, масон, да, не плюнь, Да, куда не плюнь, то надо просто не обращать внимания на эту фигню. Или, или придумайте что-нибудь другое, не масонское, да. Мне кажется, масоны уже захватили все, все знаки, чтобы уж как чем бы ты не взял, какое число не взял, чтобы сказать, ты масон все. Я точно не масон. Кунта мальцева Рязань. Переменно. общее дело, 5 Спасибо. Дронов Зеленоград, по усмотрению. Всем вам здоровья и успехов в, вашем, в нашем общем деле. Спасибо. пожалуйста, привет всем находящимся под арестом. С уважением, Владимир. Так, ждите нас в подмогу. Вам с западом, мы русские хотим видеть Россию нормальной страной. Фашисты, спасибо огромное. Мы... Знаем, что очень много у нас поддерживают за рубежом русских, причем не, не, не, перв, не только первого поколения, даже третьего поколения, которых слабо говорят по-русски, говорят, блин, ну как бы вот там сделать, чтобы нормально было на исторической родине. Здравствуйте, Вячеслав. Вы обещали рассказать. О... Ой, о чем рассказать? Чуть-чуть. О решении насчет тех помощи и разработки сайта по моему письму. Да, это вот э -э, Володю мы попросим. У него сегодня день рождения, а завтра он как-то напишет или свяжется. Мне кажется, он должен был написать, потому что мы это обсуждали. Олег, здравствуйте, Вячеслав. Мы с вами э -э, присылаю на правое дело. Передайте привет в, го в город Солюлецк. Оренбургская область. Привет. Солюлецку и, в общем-то, да, мы с вами. Елена Колесник, Вячеслав Вячеслав, спасибо вам за надежду на лучшее. Передайте привет людям Кругозора из Новороссийска. Благодаря вам мы познакомились, удачи вам и здоровья. Спасибо вам, привет вам всем. И это хорошо. То есть, видите, так домик для друзей такой получился. Воронов. Да. Привет из Владивостока. Большое спасибо вам, ребята, за ваш легкий труд. На избавление от заскорозного трипера. Всем желаю крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. Горел Фиктор Вячеслав, скажите, пожалуйста, какие документы и справки мне придется собирать для приобретения оружия после революции, как дорого будет стоить оружие, какие будут ограничения. Ограничения, естественно, психическое заболевание, употребление, там, чрезмерный алкоголь, то есть алкоголизм и наркомания, все, других ограничений. Не должно быть никаких, в принципе, да. И, конечно, оружие стоит копейки. На самом деле оно стоит копейки. Если вы не хотите обладать каким-то раритетным оружием, то оно, я не знаю, это, сколько, сколько стоит пистолет, да? Ну, там, допустим, пистолет Макарова, но не самый, самая большая цена, которую можно придумать на там, 500, ой, 500, это 100 долларов. От 50 до 100 долларов любой пистолет должен стоить и вполне может любой себе его позволить. Сергей из Москвы. Сравнение управления страной с управлением самолета полностью уместно, так как именно пассажиры определяют куда летит самолет своими деньгами, покупая бреды. У нас же власть говорит куда летим. Да, ну пусть так. Если вот этот вариант с сравнением, да, похож наверное. Вот как раз только сейчас подумал э, и хотел э, передать привет Беловой Надежде. Вот привет Надежде. Э, человек тоже пишет. Финансовая помощь, оказывается, 500 рублей на рифкоины. Да, отлично. Людмила, Санкт-Петербург. Спасибо. Елена, Санкт-Петербург. Лариса, Санкт-Петербург. Ой, Лариса, извиняюсь. Елена, Альба, Санкт-Петербург. Спасибо тоже. Фома, чего? Борода. То, что уши меньше казались. <свот <свот> да, да. В общем, какой-то, наверное, стилист пишет. Беловой ага. надежде. 100 рублей. Спасибо, Валерий Санкт-Петербург. На помощь соратникам. Спасибо. Тоже передадим надежде. Старый Лис Лисмурманск по Это мужик. А да, мы да, спасибо большое, что вы нас смотрите. Еще да. напоминаем, что завтра в 12 часов дня суд по делу Алексея Политикова в Басманном суде. Приходите поддержать соратника, обязательно захватить с собой паспорт. Это адрес Каланчевская улица, дом 11, рядом с метро Комсомольской. Басманный суд 12 часов дня. Слава, пригласите ли вы летчика литвинова в эфир? Конечно, у нас получилось, так мы его пригласили, и должен был быть с ним эфир, а получилось, что пришлось срочно катапультироваться, потому что ну, было наружное наблюдение, и очень серьезное, а наружка же никогда никого не задерживает, вы же понимаете, когда мы видим, что усиливается наружное наблюдение, то понимаем, что скоро будут брать, а так как еще дополнительно сказали все, что будут брать, и таких сведений было много, и они объективно подтверждались, пришлось катапультироваться. И, как вы видите, я не ошибся. То есть я опыт опыт показал, что так и есть. Погуглите, это у аксенов в «Любовь к электричеству», а потом это в каком-то большевистском фильме там повторили слова, что если увидел... Большевики профилеров, как они говорили, если увидел подозрительного человека один раз, первый раз, то там остерегайся, если второй раз, там что-то готовься, и если увидел третий раз, то беги. Ну, мы пользуемся в общем практически таким же методом, только увидим что усиливается, если тебя одной бригадой пасут ну, значит остерегайся, если две бригады то уже значит надо рвать когти, потому что ну все, сейчас будут тебя хватать такие вот дела, спасибо что вы нас смотрите и Вячеслав обсудите новость про поднятие зарплаты вдвое депутатам, знаете вот как говорил мой покойный родитель, незачем ломиться в открытую дверь. Есть новости, которые даже не надо комментировать. Вот новость про зарплаты там и, и помощь всяким депутатам. Можно даже не комментировать. Это очень интересно. Причем я вас, вам скажу, что если вы думаете, что депутаты получают только всякие зарплаты и все, там целую кучу надбавок еще получают. Причем абсолютно разные депутаты, абсолютно разные надбавки. Я, знаешь, удивился однажды, взяв ведомость о зарплате в Саратской областной думе, будучи зампредом, я увидел, что депутат, который работает на власть, получает в два раза больше меня. Больше зампреда. Представляешь, обычный, просто простой депутат, я зампред, его там и не видно, он периодически бывает, там ходит, но голосует правильно. И он получает, потому что там надбавка за то, за все за пятое, за двадцатое, ну, за поцелуй в жопу, в общем-то, надбавка, поэтому все нормально. И здесь точно так же. Я думаю, Вячеслав Викторович создал такую же подобную систему, чтобы... А те, которые угодные, они там отовсюду получали ртом и жопой. Поэтому это обсуждать нечего, это открытая дверь, это, это вот э, жуть путинского периода. Я надеюсь, что она закончится и кому-то, надеюсь, ну кто-то понесет ответственность, это понятно, но я хочу, чтобы кому-то было стыдно просто. А прежде всего нашему народу, чтобы он стыдно было. Хотя, кто я знает, скажет, а чем мы могли сделать? Мы что знали? Мы же нам по телевизору все это рассказывали. Вот, вот там по телевизору нам вот этот вот все рассказывал, рассказывал. Что мы могли знать? Вот посмотрите на него еще раз. Или расскажите всем, кто рассказывает по телевизору. До свидания. До свидания.